Всем привет! Это вторая серия доработок автомобиля Citroёn Space Tourer. Первый раз, когда он к нам приезжал, мы здесь сделали полную шумоизоляцию, перешивали потолок аликантарой, меняли динамики, устанавливали дополнительные ручки для удобства, скажем так, залазания в автомобиль. Это вот эти вот ручки. В этот раз он обратился к нам с следующими задачами. Мы должны заменить штатные передние сиденья на сиденья от автомобиля Land Rover. Также мы должны будем установить сюда два усилителя, один для акустики, а второй для сабвуфера. При этом сабвуфер мы должны будем разместить вот в этой нише. Сабвуфер будет у нас в виде стелса. Примерно вот так вот выглядит сиденье от автомобиля Land Rover, которое нам необходимо будет разместить в этом. А здесь у нас штатное сиденье которое мы демонтировали это второе сиденье которое мы уже немножко доработали мы переплановали проводку она теперь у нас выглядит вот так а сделали необходимые подключения для адаптации этих сидений они у нас будут с электроприводом достаточно в богатой комплектации то есть тут 12 или 14 регулировок есть вентиляция подогрев и все штатные опции которые здесь присутствуют все их мы адаптировали для того, чтобы можно было управлять с нового автомобиля. Также проводку, которая находится внутри автомобиля, мы распиновали. И здесь установим разъемы, которые обратны тем, которые у нас установлены на новых сиденьях. Естественно, те сидения сюда не подходят болтон. Необходимо будет сделать переходные рельсы, на которые будут установлены новые сидения. Более того... Они от вот этого уровня должны будут стоять где-то на 6 сантиметров выше, для того, чтобы общая высота, которая здесь заявлена изначально, была соблюдена. Естественно, конечно, эти сидения имеют регулировки вниз, вверх, там, вперед, назад и так далее, но базовое значение, которое здесь изначально заложено в штатном режиме, мы должны сохранить. Еще небольшие доработки, которые здесь нам необходимы, будут сделать это заменить вот это вот покрытие. Алькантарой вот эти вот кармашки, которые находятся на дверях, должны будем обшить, скорее всего, карпетом. И передняя часть торпеды будет обтянута в кожу, в кожу с контрастной строчкой. Как я говорил ранее, мы акустику здесь уже заменили. В этот раз мы должны будем установить усилители и изготовить корпус под сабуфер, ну и, соответственно, установить сам сабвуфер. Значит, для акустики мы выбрали четырехканальный усилитель Audio System, для сабвуфера усилитель Monoblock, ну и, соответственно, сам сабвуфер компании Ground Zero. Сабуфер у нас, напомню, будет находиться вот в этой боковине, мы здесь делаем корпус в виде стелса, то есть он не будет выпирать наружу. Усилители пока не готов сказать, куда мы разместим, но они точно будут в этом автомобиле. Закончили работы, связанные с аудиосистемой и протяжкой проводки и подключением усилителей. Два усилителя у нас достаточно компактно разместились под передним водительским сиденьем. Значит, там вот внизу у нас расположен усилитель моноблок, который будет отвечать за сабвуферное звено. А вот этот четырехканальный усилитель, который отвечает за работу динамиков, которая находится в дверях. Более того, мы сохранили воздуховоды. Вот они там внизу. И они в работоспособном состоянии. Следующий этап работы – это перетяжка передней части торпеды натуральной кожей. Подготовили лекала, значит у нас все, что сейчас рыже, будет перетянуто в кожу. Строчек у нас пойдет вот в этом месте и закончится вот на углу. И, соответственно, то же самое у нас будет с той стороны. И этот шов будет единый, он будет закрывать всю поверхность торпеды. От левой стороны до правой. Продолжаем работать с Citroen Space Tourer. Примерили сиденье. Вот оно, оно у нас здесь установлено. Установлено оно у нас на наши переходные кронштейны. Вот они. Мы их перетянули в карпет. Также это сидение полностью подключено. То есть оно у нас подойдет всеми регулировками. Там вверх, вниз. Спинку можно подвинуть. Также здесь подголовник еще ездит. А вот эта кнопочка активирует штатный подогрев сидения и вентиляцию. То есть нажатие на нижнюю кнопку мы включаем подогрев. нажатие на верхнюю часть кнопки мы включаем вентиляцию. Закончили работы по пошиву элементов торпеды. Вот эта часть это у нас зона уводителя. Здесь у нас установлен будет штатный щиток приборов. Здесь у нас будет магнитола. Строчки мы выбрали светлые. Ну а кожу соответственно со структурой Монза. это все приведется в порядок уберется местами клей и можно будет устанавливать эти элементы на автомобиль завершающая стадия работы с автомобилем это изготовление сабвуфера стелс в левой боковине сабвуфер стелс мы уже изготовили это тут, вот эта вот часть, которая находится в в середине он у нас надежно закреплен болтами он с этой с этой стороны с обратной стороны точно так же и сделали э, так называемое просветление в боковине сделали вот такую вот рамочку она э, обтянута радио тканью а под ней есть э, специальная сеточка э, вот ее немножко видно просто просвечивается она а, сетка эта металлическая для того чтобы ну, нельзя было проткнуть э, сам динамик с внешней стороны. Закончили работы над этим седаном Space турером В конечном итоге багажный отсек у нас выглядит вот так. За вот этой сеткой у нас расположен сабвуфер. Снаружи защитная сетка декоративная. Салон у нас полностью собран. И давайте еще раз пройдемся о том, какие работы мы здесь произвели. Ну, во-первых, и основное, мы заменили вот эти оригинальные сидения на сидения от автомобиля Land Rover. Сейчас они у нас с электроприводом, с 14 возможными регулировками, с штатным подогревом, штатной вентиляцией. Это водительское сиденье и сидение переднего пассажира. Под водительским сиденьем мы изготовили специальные переходные Краншные, вот эти вот, на которые эти сиденья установлены. Они а ниже, вот в этой зоне, у нас установлены усилители, которые раскачивают у нас фронтальную двухкомпонентную акустику, тыловую, которая в задних сдвижных дверях. И сабуферный динамик, который у нас находится в багажном отсеке. Далее у нас перетянута аркантары вот эта вот вставочка. Вот эти вот кармашки затянуты карпетом этот кармашек затянут карпетом это на водической и передней пассажирской двери также перетянута передняя часть торпеды натуральной кожи со светлой строчечкой идентичной как на тех сиденьях которые мы установили ранее мы здесь перешивали потолок алькантарой делали шумоизоляцию полную устанавливали вот эти вот рейлинги у нас есть отдельный ролик по этой теме и на данный момент мы, в принципе, завершили все работы, все задачи, которые перед нами поставил владелец этого автомобиля. Всем спасибо за внимание. На этом все. И до встречи в следующих выпусках.